Еще одна муха, тот же самый Марусега, номер шесть. Бодиглаз на этот раз красный. Подслой у нас будет черный. неред благ делаем глубоко залез судок где-то тело должно быть до сгиба делаем небольшое утолшение крепим наш будиглаз опять же плоской стороной к цею Натягиваем. Тот же самый золотистый швейный рюликс. Но на этот раз он будет промоткой. Все, скрылся реликс. Прячем. Спрятался под монтажку, под нашу. Делаем промотку. лишнее отрезали И начинаем проматывать бодиглазом дошли до головки головка у нас будет вот такая вот Натянули. Обрезали. Доформировали головочку. Всё. Контрольный узелок. Капельку лака на головку. И тут капельку лака можно на носик.